Если есть желание побаловать семью полезным йогуртом, но нет йогуртницы, это можно сделать в мультиварке. Немного активного времени и на вашем столе вкуснейшие лакомства, делюсь. Чтобы рецепт порадовал вкусом, стоит взять во внимание следующие нюансы, чем молоко жирнее, тем йогурт гуще и наоборот, вся посуда, которая будет использоваться для приготовления йогурта, должна быть чистой и обработана кипятком. Во время выстаивания йогурта, не следует открывать крышку мультиварки, переносить ее или двигать, все эти моменты нарушают процесс сквашивания, следуя правилам, банановый йогурт обязательно получится. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте необходимые ингредиенты. В чистую, сухую чашу переложите очищенные бананы, Пробейте их погружным блендером в однородное пюре. В банановое пюре добавьте йогурт комнатной температуры, перемешайте еще раз. Влейте теплое молоко, температура 35-37 градусов, перемешайте. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. В чистые, сухие баночки разлейте подготовленное молоко. Возьмите чашу мультиварки, застелите дно тряпичной салфеткой, поставьте баночки, прикройте крышечками, налейте водой в чашу так, чтобы она доходила до плечиков баночек с будущим йогуртом. Закройте мультиварку крышкой, выставите режим подогрев на 15 минут, после отключите. Пусть стоит 1 час, включите опять режим подогрев на 15 минут, опять отключите на 1 час, повторите процедуру. Всего должно быть 3 подогрева. После третьего подогрева оставьте на 2-3 часа в выключенной мультиварке. Крышку не открывайте. По истечении времени не снимая крышечек с баночек уберите йогурт в холодильник на 2-3 часа. После охлаждения с йогурта можно снять крышечки и подавать на стол. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Молоко – 600 мл, бананы – 2 штуки, йогурт натуральный – 150 мл, с минимальным сроком хранения, количество порций – 2-4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Всем пока!